Начнем с задачи. Алиса и Боб живут в домиках на деревьях, которые находятся на большом расстоянии друг от друга, без прямой видимости, и им нужно поддерживать связь. Поэтому они решили протянуть провод между двумя домиками. Они туго натягивают провод и прицепляют жестяную банку на каждом конце, что позволяет им переправлять еле слышимый голос. Однако есть проблема. Помехи. Каждый раз, когда поднимается ветер, становится невозможно услышать сигнал через помехи. Поэтому им нужен способ увеличить уровень сигнала, чтобы отделить его от помех. У Боба появляется идея. Они могут просто дергать за провод, что намного проще распознать через помехи. Но здесь появляется новая задача. Как они будут кодировать свои сообщения с щипками провода? Ну, так как они хотят играть настольные игры на расстоянии, сначала они договариваются о самых простых сообщениях, исходах броска двух костей. В этом случае посылаемые сообщения можно представить в виде отбора из конечной совокупности символов, которая в нашей ситуации это 11 возможных чисел. Назовем это дискретным источником. Сначала они решают использовать самый простой способ, а именно отправлять результат числом щипков. То есть, чтобы отправить 3, 3 раза дергать за провод. 9 щипков — это 9, а 12 щипков — это 12. Однако вскоре они поняли, что это занимает гораздо больше времени, чем нужно. На практике они выяснили, что их максимальная скорость дергания равна 2 щипкам в секунду. Если дергать быстрее, то они начинают путаться. Итак, 2 щипка в секунду можно считать скоростью или емкостью такого способа передачи информации. Вышло так, что самый частый результат броска это 7, то есть нужно 3,5 секунды, чтобы отправить число 7. Алиса поняла, что можно сделать намного лучше, изменить подход к кодированию. Она поняла, что шансы каждого числа для отправки образуют простую закономерность. Есть один способ выбросить 2, 2 способа выбросить 3, 3 способа выбросить 4, 4 способа выбросить 5, 5 способов, чтобы выбросить 6, и 6 способов выбросить 7. Самый частый результат. 5 способов выбросить 8, 4 способа для 9, и так далее до одного способа выбросить 12. Вот график, изображающий количество способов получения каждого результата. Шаблон очевиден. Сейчас давайте изменим график на количество щипков на каждый символ. Далее она сопоставляет самое частое число, 7, самому короткому сигналу, одному щипку. Потом она переходит к следующему наиболее вероятному числу. Если встречаются равновероятные, то берется любое из них. В данном случае она выбрала 6 для кодирования двумя щепками, а 8 — тремя. Для пяти будет 4 щипка, а для 9 — 5 щипков. И так дальше, пока она не дошла до 12, которая остается кодировать 11 щипками. Теперь самое частое число 7 может быть отправлено менее чем за секунду. Значительное улучшение. Это простое изменение позволило им отправлять в среднем больше информации за то же самое время. На самом деле, этот способ кодирования оптимальный для данного простого примера. В том смысле, что невозможно найти более короткий метод отправки результата броска двух костей с помощью одинаковых щипков. Как бы то ни было, поигравшись с проводом какое-то время, Боб додумался до новой идеи.